Добрый день, уважаемые пациенты! Разрешите представиться, меня зовут Лейла Курбановна, я врач-дерметовенеролог, косметолог, трихолог. Сегодня будем проводить процедуру аугументации губ, и я хочу немного про аугументацию вам рассказать. Это та процедура, которая вызывает увлажнение, омоложение губ. В каких случаях проводится данная процедура? При опущении уголков рта, при появлении кисетных морщин, при западении губ. К сожалению, губы с возрастом уходят вовнутрь, и с помощью аугументации мы решаем данные проблемы. Мы завершили процедуру. Процедура по времени длится 15-20 минут. Есть легкий отек и покраснение, которое, в принципе, проходит в течение 15 20 минут. Есть определенные рекомендации, которые нужно соблюдать. Это 2 недели в сауну солярии не ходить, спиртное 3-5 дней не принимать, обрабатывать хлоргексидином пару дней, ну и не целоваться 3-5 дней. Уважаемые пациенты, хочу вам всем напомнить, что у нас в Бонклиник проходит акция на данную процедуру и на контурную пластику всего лица. Ждем вас!